Вот, ребят, сейчас еще Ларгус еще вот свесы разобрались, ну как не разобрались, не поняли. Сейчас Ларгус более свежей прошивочкой, то что, во-первых, я прошивал там этот бабкин режим, я не высвечивался на приборке, и плюс владелец просил еще чуть-чуть прытьи -чуть, придаю, ну прибавить, ну вот мы Зашили сейчас Ну и поедем прокатимся, проверим Кстати Кто не знает У нас сейчас белая ночь, но не совсем разгар Разгар у нас 22 числа будет 22 ию июня Сегодня у нас Сейчас посмотрю какое Я даже не помню Сейчас у нас Сегодня у нас 7 воскресенье Погода, кстати, офигенная Сегодня 27 градусов было и вот смотрите время без 10 11 вот. вот так вот у нас светло светло и темно Ой и тепло точнее Вот так вот все у нас выглядит ну сейчас отключим прокатимся проверим мотор в принципе такой же как и на месте там на 1,6. 6 так ровно то же самое все прошивки в принципе тоже одинаковые практически. Ну, здесь да также. все. и непонятно, что у нас происходило там с датчиками. но общем, сейчас прокатимся, и проверим. заодно посмотрим, как поехал. вот, выехали на Ларгусе. едем как бы. ну стало порезвее. Скорости 60. Температура, да, сегодня вообще классная Вон там лахта-центр светится Ну и на улице-то, в общем-то Как видите, светло Но это уже у нас 11 э, Часов, да 11.03 уже Все как бы вроде нормально Народ гуляет, типа карантина Все остальное, ну не карантина, этот режим ХЗ Ну порезвей, да, стал Ты сейчас не гони за этим За мигальщик, да. там камера висит По городу на пятой спокойно едет Ничего не надо, вот 70 она на пятой, вот я сдал, она пошла. Вообще идеально. Ну, я просто там резвей сделал как бы запрос момента, там эти фильтры все, но все остальное я ничуть там не трогал. То есть по расходу, по идее, должно быть ровно так же. Ну, вот в пятницу поеду опять тебе скину. Ну, ты опять в Скол, да, да, собираешься? Ну, да. ну считаешь, что тебе туда сколько там, 300, да, ехать? 300, ну и обратно потом. Ну и посмотрим по расходу по всему остальному, опять же. Но в этой версии я исправил вот этот чек-инжек, э, чтобы правильно светился, когда второй режим это режим бабки, как Женя Смидский его называет. Ну и э, чуть поправил вот как владелец хотел, я ровно так и сделал. Второй режим вот этот бабки я не трогал, он ровно такой же вялый, как и был. Потому что нет никакого смысла, он как раз для экономии для всего остального. Но и на этом неплохо экономить. Ну, 6, 6 литров, 5,9 показывает расход под раз. Ну отлично. При том, что родной на родной прошивке было, как ты говорил, 7,3, там, да, где-то вот так. 7,3 это да, это если без нагрузки. Если постоянно 110, 10, он 7,4 показывал, 7,5. Ну, расход был большой. Здесь 5,9,6 6, это уже ну, да. экономия. Но народ не верит, что типа вот такое там комментарии пишут, там всякой хереси, там что э, там мгновенный вы показываете не мгновенный, здесь. Мгновенного тот... в этой машине нету. Здесь средний расход. Здесь бортовым компьютером мгновенного расхода. Ну, здесь да, реношная тема. Реношная, в общем-то, можно сказать, приборка. Поэтому здесь все вот так и сделано. А... Тут никаких в прошивке коррекций там по топливу, а там, как многие делают, вот это любители, чтобы показывала там чуть ли не 4,5 по трассе, как у них там бывает, или еще что-то. Я эти вещи не корректирую, ну, естественно, нахрена это надо, потому что это просто обман в чистом виде. Зачем обманывать людей? Надо делать просто оптимальные углы, оптимальные смеси. И оптимальный запрос момента, чтобы все это было комфортно и хорошо. Соответственно, и будет расход нормальный, в общем-то, невысокий. При этом и комфорт. идет, никаких рывков нету, как те там говорят, на второй, да Вот вторая, ничего не, вот третья. Вот она едет спокойно, как-то, ни пеньков, ни клевков, ничего нету машины. Вот как она должна ездить Ну это городской, просто обычный вот, городской mm -hmm. режим, да Не надо ничего там давить, педаль там газа в пол или еще что-то, просто едешь и все Вот ну, пятая скорость 70 едет да. Он с завода на пятой, чтобы на пятую включить, минимум надо было на четвертой 90 набирать Вот 70 он спокойно идет вот, отлично. Ну, в общем-то, все, в принципе, так, все хорошо. А тут без особых изменений. Только вот этот э, запрос момента я другой сделал, не более того. Ну, и посмотрим, как все это будет. Соответственно, потом это можно будет уже релизить. Ну, в принципе, она и так уже считается релизом практически. Можно просто приезжать, прошивать. Не знаю, почему не едут э, владельцы Ларкусов. Э, ну, мне этого непонятно. Хотя, по идее, тут как бы и комфорт, и экономия, и все остальное. Не считайте это рекламой. Это просто как бы для людей специально старался и делал. Ну, сейчас налево нам. Ээээ... В общем, как обычно, ходите под видео Драйв Контакт. У меня там ссылочки будут. Ну, и, соответственно, подписывайтесь. Колокол, ну, и пальцы вверх. Кому кто-то там вниз, любитель ставить. Ну, в общем, всем пока и до новых встреч.